тили тили ти ти ли Помнишь, когда мы впервые вышли на голубую субстанцию? Ну, я назову это голубой субстанцией. На самом деле это, это не голубая и не субстанция, и она вообще не видится. И я даже не знаю, как это назвать, но мы угу. назвали это чистом сознанием. Угу. Помню, когда первый раз. И вышли mm -hmm. через клетку с генетической информацией. Mm -hmm. То есть там, где сохраняется чистая информация, без поломок. Для того, чтобы были здоровые инкарнации, не глядя ни на что. Mm -hmm. В случае, если суть это выберет человеческая, Если даже не суть выберет, это неправильно. Если будет тело и сознание чистым. И в, следующем, в следующей жизни будет, будет возможность проявить здоровое тело. Наверное, так лучше сказать. Потому что есть люди, у а которых чтобы... там десятки жизней впереди поломаны. Да, да. Чтобы само тело не потеряло... А, как же это сказать правильно? Возможность быть здоровым. Проявляться здоровым. Да. То есть... Ну да, и форма, ну форма, ладно, именно вот, да, здоровым, именно чтобы не исчезло, не... Чтобы не исчезло физическое угу, тело, да. Угу, угу. Симуляция заботится об этом. Тело для симуляции угу. очень важно, без ну, него очень... не будет симуляции. Не будет, не будет вообще ничего, не будет. Сознанию не в чем будет играть. И заметь, в человеческое, на человеческое тело претендует очень много сознаний. Угу. Сознаний, даже земных, если взять бактерий, глистов, да, паразитов да. и так далее. Они куча все Они все стремятся и пытаются создать болезни и так далее. Но при этом тело человеческое полностью отдано одному сознанию, сознанию Бога. И если бы кроме сознания Бога в этом теле не было других сознаний, не было бы болезней. Но они есть и болезни есть, потому что человек не осознает в себе Бога. Это о чистоте сознания. Угу. И даже очень интересно, по человеку видно, какие сознания им руководят. Это удивительно. Угу. Вот помнишь, недавно работали ребенок а, интересный? У него очень интересные ножки, очень интересная физиология. А там ну, из него достали сознание кузнечика. А, да, да, да, да. А у него, как оказалось, и ножки похожи на кузнечика. Да, у него как раз ножки, как у кузнечика. Офигеть, офигеть. То есть, смотри, то есть а, сознание... Сознание низшего уровня да, пытается тело даже подстроить, подстроить под себя под себя. Завладеть. В то С... время, пока Бог спит. Да, пока да, сознание да, человека пока... грязное. Да, да, да. Пытается подкорректировать. Вот после того у нас возникли вопросы, откуда там кузнечики и все остальное. Да, Но это, да. это, это, это все мы в книжке описываем. Я понимаю, что это шизоидность полная, даже о ней говорить. Слух не хочу. Я в книжке описала, хотите верить, а хотите нет. Это опыт работы с людьми. Все на, со... на опыте работы с людьми. Все из практики. Ничего из головы, все из практики. Все на результат. А это ваше дело, как вы будете воспринимать это? И в этой жизни это будете воспринимать? Или через 100 лет? Все равно придется. А через лет... Все равно к этому человек придется. Назначено уже, да. Через 100 лет это будет звучать нормально, как 150 лет назад убили, пытали и убрали этого врача, который заставил мыть руки. Сказал, что вот все проблемы от того, что... От того, что грязные руки, да его э, психушки психушке электрическим током. Да? Mm -hmm. Через 150 лет человечество моет руки, более того, уже носит маски mm -hmm. и уже даже двойные. Скоро памперсы носить начнет. блин. Каких я только масок сейчас не вижу. Люди носят, Боже мой. Так стараются запаковать себя, что просто это насколько надо не осознавать своей сути, чтобы... короче не, не любит себя я такие маски видела что просто мне хотелось я сегодня была в городе мне хотелось сказать боже вы все на себя в зеркало смотрели одно дело маски страшные другое дело как с этим передаются панические атаки Так -то... и все остальное это, это просто панические атаки скоро будут, знаешь, как аллергия. Точно. <смех> точно. Вот это норма бытия. Я впал в паническую атаку, как депрессии. Да? Угу. Это уже нормально. Я депрессивная. Вообще-то это психическое Смотри, расстройство. Депресс... Да. Смотри, психика на самом деле от этого ломается очень сильно. Да. И на самом деле, кто это делает, ломает сам себя. Да. Неосознающий бог ломает сам себя, потому что в это время его сознанием владеет зачастую то, что разлагало его тело в инкарнационный период из-за захоронения вместо кремации. У -у -у. Парк, а? птички райские, а собачки, собачки райские. <свеч> у нас тут рай, рай, <свеч> поэтому. Как-то птичка сбилась мысли. Смотри, ну да, смотри. Так хорошо у камина вообще. Казалось бы, всего лишь осознать такую маленькую-маленькую суть. Осознать, что болезнь это все, что все проблемы в жизни в нашей создаем мы сами. Да. Казалось бы, осознать вот это. Вроде человек, да, говорит, я понимаю, да, мы... Со... И не понимает. Не понимает вообще, потому что продолжает создавать, создавать бояться, бояться и создавать. То есть куда в его внимание направлено, да? Потому что не позволяет себе. Вот даже возьми, ребят, с кем мы взаимодействуем. немного от жизни не надо. Вот я чуть-чуть себе вот здесь норочку отведу. Я вот в этой норочке как-то устроюсь. Ему говорит, подожди, я проживу эту жизнь в этой норочке просижу. Ему говорит, подожди, ты Бог, ты пришел. У тебя игра, у тебя следующие уровни игры. Ты можешь играть сейчас по полной. Зачем ты конурочку эту себе создаешь? Не, мне много не надо. Я ж не такой, я не такая. Какой такой? Какой такой? И вот когда начинаешь задавать вопросы вдруг, а что, так можно было, как та девочка неумная, некрасивая? Угу. Угу. А кто тебе запрещал? Никто тебе ничего здесь не запрещал? Угу. И это, конечно, удивительно. Ты сам себе запрещаешь. Да? Ты сам сам себе спрещу. ставишь ограничения. Сам соглашаешься с, с чьими-то ограничениями. Ой, боже, боже, боже. Они все решили прибежать. Что, маленькая а пришла? да? Ладка, Даже ладка пришла. Ладка Пошла. Выспались. Угу. Да? Кто такое? Иди ко мне на ручки. Иди. Оп, мышка моя. Ой, так ты же замерзла, девочка моя. А зачем ты была? Где-то, наверное, веранда открыта. Точно замерзла. Вот смотри, когда мы говорим о чистоте сознания, и мы осознаем, что болезни от загрязнения сознания, то а, ну, первое дело обязательное ⁇ это зачистка этого всего из тела. Угу. А зачищать можно. Вот из того, что мы давали в курсе Сон, мы дали очень хорошую технику для да. зачистки самостоятельной да. работы. А, зачищать можно. При работе с тетрайдерами это то, что мы давали на симуляции. Угу. А, зачищать можно. Но ну, ты знаешь все, что касается чистого сознания все, что касается чистого сознания, то самому вот либо вот эта психотехническая база, что мы давали, либо вот на коллективных разных этих штуках. Все равно, смотри, на коллективных погружениях мы э, используем вот эту часть по очистке сознания в обязательном порядке. Почему? Потому что в противном случае сознание, вот это вторичное, вот это вторичное сознание будет мешать торгаться и создавать свою сюжетную линию и не позволит а, проявиться тому, что заложено. Угу, угу. Гучи, Гучи, Гуччи. Что-то идет что вам на эту Ну. И получается, что, а, по сути дела, любое коллективное погружение, любое коллективное погружение мы в, в той или иной мере будем касаться сознания, но вот так глобально, чтобы отработать с разных уровней. То есть сознание зачищать можно с разных уровней, на самом деле. И даже можно просто со стороны надсознания зайти, например, те же отжимы технические, которые мы использовали. Но это, это очень мелкий уровень. А когда уже в подсознании, там глубже. В геометрии, когда мы идем в подсознание, там вообще глубже. То есть на каждом уровне свое. Угу. А пока работа с сутью не может быть коллективной. Она так и остается индивидуальной. Там просто сложная работа. Угу. Сложная, на самом деле, сложная. А знаешь, почему невозможно коллективная? Я даже могу объяснить. Потому что это та глубина, где не должно быть зоны возбуждения у нас, а человека, когда мы приводим, должна быть одна зона возбуждения. Одна. А если мы берем сразу несколько человек, то будет наложение зон возбуждения и останутся дельты, которые невозможно зачистить. Вот и все. Угу. Поэтому там только индивидуальная работа. Блин, и это работа в точке. Я сейчас эти вещи так осознаю и понимаю, что есть вещи, которые мы вынесем. Это на 80% результата коллективную работу. Uh -huh. А есть вещи, которые останутся индивидуальными, потому что они добивают вот эти 20% в точку. Uh -huh. Это работа с сутью. Это работа с сутью человека. Это работа с осознанностью человека. С осознанностью, да-да-да. Это то, что человек сам. Лат, иди, иди мне, мне. я Она хотела ее тепленько. погреть вот здесь. Хотела. Она уже тепленькая. Ласточка такая. Облесушечка. Облизушечка. А и тогда, и тогда. Чистое сознание. А ведь на высоких уровнях оно однозначно чистое. Мы не встречали там примесей. А знаешь, когда там будут примеси? Когда коллективно наложится на него. А мы коллективное, получается, наше коллективное. А мы коллективное, если четко зачищаем, то оно не накладывается. Угу. Так а Когда осмотри, мы его осознаем. Когда осознаешь коллективное, ты уже единица. Ты уже не.. Ты осознаешь коллективное, когда ты осознаешь ты уже решилась из Смотри, Правильно? помнишь? Латка, иди ко мне. Есть не. разные направления закладки информации. Есть, когда коллективное направлено вверх, угу. а есть, когда коллективное вниз. направлено вниз. Вот когда оно направлено вниз, оно влияет на работу этого сознания, вот нашего сознания, да? Но оно не влияет на работу того сознания. А есть, когда мы синхронизируем время, и перезакладываем, начиная с будущего. Угу. И тогда коллективное смотрит вверх, и оно будет накладываться на то сознание. И тогда оно будет носить помеху туда, на тот уровень. Угу. Поэтому очень важно, чтобы оно смотрело вниз и было осознанно. Угу. Потому что если оно будет смотреть вверх... Потому что если оно, оно неосознанно, как сознание паучков, паразитов и угу, так далее, угу. то оно дает болезни на физическое тело. Ровно как и тот низкий уровень. Угу. А оно, знаешь, когда дает... Вверх. Смотрит вверх. Коллективное, когда... Человек да. смотрит в светлое будущее коммунизма. Вот да, да, да, да. По сути дела, последние сто лет очень четко показали и разновидность, и рост разного числа заболеваний. И заметь, грипп впервые, инфлюенция пришла когда? Да. После Первой мировой войны, между да. Первой мировой войной и революцией. Да, да, да, да, да, Сто да. лет назад. Да, сто лет назад. Вот оно пошла подкачка. Почему? Потому что сознание людей развернулась от себя в будущее, вынесена была на сто лет вперед веру в светлое будущее коммунизма, все, точка перенесена, и там тот уровень развернулся, все, и здесь пошла подкачка болезней. И появилось много интересных болезней, включая массово сахарный диабет второго типа, все эти вирусные инфекции пошло пошло пошло куча процветающих заболеваний их конечно начали приписывать к голоданием к войне еще к чему-то еще еще еще но это уже объяснялки на самом деле если посмотреть по тому как работает сознание это все чисто вынес точку вперед получил дельта угу. математика психики угу. Блин, как это сейчас видится легко. Угу. И, и тогда и смотришь, видится, что ты делаешь. Да? Человек смотришь, как он проявляется. И говоришь, смотри, ты вот здесь создаешь дельту. Будет болезнь. Нифига. Причиняешь боль вместо болезни. Подумай, будет болезнь. Нифига. Вы меня не любите. Вы плохие. Вы плохие. Радуйся, что мы тебе боль причиняем. Они мы болезнь, стали между уже. тобой болезнью уже. Да, уже да. очевидно, что ты эту дельту создал, внутри, что она у тебя разозлит. Мы становимся перед болезнью, да, между ним и болезнью. Услышь, просто услышь. Скажи спасибо, что ты у тебя есть возможность услышать вот это, прежде чем заболеть, да? Вы плохие. Отойдите, я болезни Привет, скажу. Подумала, а потом даже у меня все плохо. Поздравляю. Капец. Но это так весело. А весело, потому что мы сейчас сами с тобой осознаем это все уже с другим, с другого уровня. Да? И можем разворачивать да. и выключать. Да, да, да. да, да. Угу. Смотри, нету страха. Можем играть. Угу. Заметь, приходил там ковид. Ни на мгновение страха не возник. Пришел, осознаешь игру, осознаешь, как работать, осознаешь, как выключать. Пофиг ландыш. Близкие заболели, хорошо, поработаем с близкими. Далекие поработаем да. с далекими. Да. Вот пофиг вообще. Я сегодня прочитала статью. Не прочитала, зацепила глазами, я такие статьи не люблю читать. Угу. И я увидела, как человек себе создал. Ему надо было внимание, потому что было преддепрессивное состояние. Uh -huh. И он, он создал себе из легкой формы ковида, как он создал себе панические атаки, и, боли, и больничку, и кислород, и столько внимания. И сейчас даже еще через СМИ добавьте мне внимание. Потому что мне мало внимания оказалось. И я понимаю, блин, Какую слышишь, если бы у тебя ящику? был мозг, то зачем ты играешь в такую игру? Ты можешь играть в другую игру твой выбор. Ты вообще нифига не осознаешь. Вот смотри, мы с тобой разговариваем на эту тему, да? Кажется, мы такие простые вещи, элементарные говорим. А я уверена, что не каждый нас услышит. Мало кто даже услышит. А есть, а будут такие, кто скажет. Чушь несут. Чушь. Они могут не сказать. Ты помнишь, как линия и точка разворачивается uh -huh. с позиции высоко, высокого uh -huh. сознания? Потому что коллективное должно размыть, если оно не размывает. Uh -huh. Дай мне сюда ладошку, ее потому я переживу. Она, по-моему, вообще вот лежит стекло. за собой. Вот здесь стекло, значит, тепло. она лежит и балдеет. Такая-такая, глаза на закате. И ладошечка моя, она ну, давай, горячая. А теплая? горячая. Разомлела. Да, девочка. Это рай пришла. У тебя рай. Да? Животный рай. Да. Вон и птички райские, видишь. Гучи. Спойном песенку. Но Вообще, ты знаешь, если взять и четко зачистить человека по максимуму сознания, вот до точки, до точки, точку не зачистишь, только на индивидуалку, угу. а до точки, если ты зачистишь, то 80% проблем у человека будет двигаться. Вопрос, что человек считает проблемой. Тоже момент такой интересный. Но двигается и уходит плавно, нету резких движений. Мне очень нравится, когда приходят письма через год. Человек пишет, или там через несколько месяцев, пишет, вот там делал консультацию, вроде ничего не изменилось. А потом только через год осознал, изменилось это, это, это, это, это. это. И смотришь такой перечень. Причем такие заболевания иногда... По потому что однажды, коснувшись этого, сразу не осознав, оно все равно ты уже... Другой. Другой. Уже все. Уже семечко прорастает потом читаешь и понимаешь, что человек явно получил другой шанс на жизнь. Угу. Все, Жизнь другая. Все другое. Это угу. про осознанность. Угу. Надо будет на чистом сознании, на погружении вот эту штуку попробовать, проэкспериментировать, сделать групповую до максимума, до точки довести. И я чувствую, будет бомба. У нас просто к июню будет шквал. Как жизнь поменялась. Ты знаешь, что надо будет на самом деле. Мне даже самое интересное. Угу. Угу. Мы попросим людей, чтобы они дали обратную связь к июню, июлю. За это время уже будет. Там, там и раньше будет. Да, а да, к, этому, но... к этому моменту. Да. Еще можно соединиться со струнами и с перевешиванием. Буся будет. Я вообще сейчас начала осознавать, Вот после того, как пошло в осознание коллективное да, Когда с обратной стороны Зашли угу. И я сейчас настолько вижу Как какая техника будет работать Невероятно Что куда пойдет и как перенастроить Знаешь, это как настройка музыкального Инструмента на самом деле И понимаю, что соединение вот Даже Ну, определенных психотехник будет давать неимоверный выход. А самое главное, что мне нравится в нашей работе, это то, что вроде как мы работаем, но угу. в то же самое время человек работает. Угу. И человек осознает, что это он работает. Потому что в это время он и мы – это одно и то же. Да. В это время, да. И он делает то, что мы говорим. Сам собой. Угу. Можешь не делать. Угу. Никто не заставляет. Но если хочешь результат, делаешь. делаешь результат. Ну да, и, во-первых, приходят к нам на коллективные те люди, которые уже каким-то боком, но они готовы. Ну да, так оно и есть. Причем, смотри, они не просто приходят, их даже я иногда поражаюсь, как их жизнь отфильтровывает. Те, кому не надо быть, у них то оплата не пройдет, то кабинет не откроется, угу. то опоздают, те, кто там хитрят, все. Их просто система отфильтровывает. Причем я все время говорю, наше сознание здесь не участвует. И потом ржу, Так да чье сознание это создало? Угу. Ну, конкретно, если человек не осознается, и ему рано, он к нам не попадает. И это фантастика. Мне это все время так нравится вообще. И я люблю читать, на самом деле, когда люди присылают большие вот такие материалы, как изменилась глобальная жизнь. Угу. Не просто там строчка... Угу, я угу. счастлива, у меня все здорово. Счастливо, а этих строчек за день да. валится, а вон только квакает телефон. Да, да, да. А, а когда а... только сказала, падает сообщение. А когда вот реально такие материалы, когда ты читаешь, и там по пунктам было, стало, было, стало, было, стало, было стало, и ты понимаешь, это счастье. И я тогда сама кайф ловлю потому что я понимаю, что стала еще одним счастливым человеком больше.